Чуваки, привет, это возможно уже третий видос подряд. Я надеюсь, то, что эксперименты, новая рубрика уже вышли на канале. И то, что я не сильно надолго пропал. Потому что в планах было так же самое видос опубликовать где-то через день, через два. Это что, получается. Покопанинг будет плюс с геймплеем, скорее всего. Я бы очень хотел собрать бы героя чем или фуд фэнтези, но там сильно много рейтинга надо, у меня его нету вообще. Двойной набор игроков 83+, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Поехали влево. Испания, ЦЗшник, Лапорте 86. Я надеялся, что будет хотя бы какой-нибудь Роналду, хотя 86, 84, ожидает а это же два игрока 83+, три игрока 83+, поехали, давай. Давай, давай, давай, давай. Вправо уезжаем, Ну давай 85. 5, Да, 85 сомер. Блять, если был бы кабель, я впал бы в тильт. Три игрока 84 плюс. Давай, давай, давай, давай, давай, завози, завози. Информик хороший, наверное. Это ЦП Австра... Австрия, Австралия. Че это? Сабицер, 84. Неплохо. Неплохо уйдет в ближайшем СБЧ каком-нибудь. Не знаю еще, правда, в каком. Хотелось бы собрать наконку. а три игрока 84 плюс спасибо я просто попал по составу что я в данный момент имею по составу Майнан эрнандес бланк лаус рабье бамба партей деби и гомес на данный момент у меня открыта вакансия на центрального защитника и возможно левого либо правого защитника конечно они довольно неплохие про то вообще молчу это один из лучших левых защитников не знаю как на данный момент но в последний раз когда я играл это точно бамба собрал протестить потому что ну, нужен какой-нибудь левый полузащитник также кстати как я и собрал еще сейчас покажу Одного прекрасного паренька. Вот он, данный прекрасный паренек. Хвича Кварцхеля и его новый Потм. За прошлого Потма я играл. Довольно посредственный был такой. Плюс-минус что-то с чем. Этот же немного получше. из прошлого Потма я влил в этого Потма. За три жетона можно набор с игроком команды Дня Рождения. Я погнал собирать. Потому что 10 я уже собрать не успею. Крес по мне не всрался ни в куда просто. Зачем он мне... Поэтому сегодня еще будет набор Дня рождения. Сейчас соберу и быстренько вернусь к вам. Феликс, Маркини, Шмюллер, Эмерсон, Роял, Солч, Куэзи, Лафон, Бернарда Сильва и Ерай. Я ставлю на то, что мне выпадет либо Чикуэзи, либо Ляфонт, либо Ерай. Но Ерай у меня уже был, и я его успешно слил. Ой, боже, на что надеяться, на что надеяться? Не хочу Ерай. А будет Испания, все, это тильт. Будет Испания, это тильт. Не хочу Испанию, у меня уже был Испания. У меня есть food Фэнтези, Де Маркос и Ерай. Я хотел их залинковать, хотел. Но это сомнительное мероприятие. Итак, тут сейчас должна пойти эпичная музычка. Только не Испания, только не Испания, только не Испания, только не а, Испания, Мини-релиз Коки, кстати, довольно неплохая карточка. Какое я могу себе позволить СБЧ? Мне кажется, пока никакое. Антонио, что ты про себя скажешь? 4 на 5, СФД, но у меня нет АПЛ. У меня нет вообще АПЛ, а Дисоси? он француз а у меня еще есть как бы его лига и 190 роз и неплохой вообще 84 поезд что по сборке 83 85 блять вообще хорошо забираем награду и получаем еще игрок дня рождения фут сразу же еще один у нас сегодня два их целых волкаут лево франция центральный защитник монако и я тут решил сохранить запись у меня Гуласки выпал. Гуласки, 85 рейтинг. Неплохо. Оп, а у нас здесь Зинченко, Шкрынер, Видич, Эмерсон, Ольварайн, Гриллиш, Кулушевский, Динатали. И в итоге я так его не собрал. Так, меньше разговоров, потому что я, когда разговариваю, всегда полностью теряю нить игры. пробье хорошо. Еще лучше поедка нам бамбу бамба видим на дальний давай гомес решать а -а -а! хорошо 1 0 это автогол по идее был но я бы засчитал бы на гомеса айди натали айди Наталья, айди натали выходим выходим выходим 1:1. 1 сразу же мгновенно просто пытаюсь как-то раскачать его но пока ничего не получается из этого здесь гриллиш, джек джексон Грилиш. удар хорошо майна в ближку спас Будет чуть попозже, потому что она здесь Дисоси хорошо отыгрывает. Анхель. Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель. решать хорошо в косашку 2-1, спокойно. Хорошо, пое. Гаву! Бля, я не знаю, как я это сделал. Я просто давал передачи. Прочитал, прочитал, как книжку, он меня. Ди Натали, беги. Нет, ты. Ди Наталья, ты не беги. Не соси, беги. А, блять, три-три. Вот э, типичная фифа типичнейшая просто 3 3 я не удивлюсь если я сейчас пропускаю четвертый, потом потом вообще 5 0 будет откуда вот они возьмись димитрий решать хорошо блять каждый удар залетает что с этой игрой не так я не знаю просто мог зарешать мог еще раз зарешать но нет тут уже заблокировали два раза подряд нарушаем покой вообще Тут у нас идет заброс на Грилиша Джек. Джексон Грилиш. Джексон Грилиш. Колушевский сравнивает счет. ай яй яй яй ай яй яй яй ай яй яй ай яй яй ай яй яй ай яй яй ай яй яй Вот так вот. Хвича, ты ведь можешь. Ты ведь можешь, Хвича. Дмитрий, ебать! На последней минуте, на секунде последней, 4-5. Боже, Хвича красавчик. Так, второй соперник, Альжабер 90. Кстати, он еще доступен в СБЧ. Мендин на ЦЗ, интересно. Ну, такой же самый средний состав из прошлых СБЧ-шек всяких. Альжабер, 86 вроде бы на него рейтинг нужен. Довольно неплохая карточка. Единственное то, что, ну, мне не заходит он никуда конечно он и так и так дает там плюс 3 кромбика этих кубика но все равно как-то не знаю вот отсюда вам можно отсюда блять ой хорошо наш мяч деби Анхель гомес накрутил навертел, вертел пасик отдал гаву не забил Блять, ну вот никакой же соперник. Я же чувствую это. Но при этом и сам ничего против него я не могу сделать. Альжабер, ну не нужно. Ну не нужно, вот это вот, блять, первым ударом, чел, ну серьезно. Еще и празднует радости, полные штаны, блять. Рабье, нет, нет, нет, нет, нет, не нужно. Блан, блан, хорошо, блан. ангель решать ангель хорошо хорошо гавушечка хорошо димитрий вообще 21 все до свидос, чел а рычки или чё если рычки то можно пойти еще один матч это остался он поменял местами ребят альжабер у нас в центре сейчас как я его пропустил боже ж ты мой мама все блять до свидания до свидания чел 3 2 хорошо я знал то что с этим пасом я что-то смогу сделать так оно и вышло домой до свидания чел просто блядь, почему я говорю чел Ну, естественно, алгебрахитрик. Давай праздный, давай, давай, давай, давай, давай, красавчик, красавчик, праздный брат, праздный. Блан просто мое все, мое почтение. Анхель Гомес, уху, -ху -ху бля, рабио. Это, наверное, лучшая голевая передача Рабоной. Такой пасик отдал, даже не раз, даже сто раз. Скажу, что Дисаси офигительный просто центральный защитник а я охерительно играю в защите отдали дальше санта клаус адриан Рабье, гомес может попразднуем брат давай попразднуем чуть-чуть давай попразднуем так вот часики покажем тебе то что тебе пора выходить бро Ой, какой микродриблинг? Неплохой, неплохой Робье, вообще неплохой. То есть, блин, есть гендузи стоимостью в 300 вроде бы тысяч. Я не знаю, сколько на данный момент он стоит. Я обязательно это вставлю. На дриблинге чел хорош. Есть гендузи тысяч за 300. И есть Робье за сотку. Разница только в лиге. А по статам Робье даже в некоторых моментах по поинтереснее. Оба Челика имеют статы за 80, все причем. Разница только в лиге. И переплачивать 200 тысяч за француза из лиги 1, когда можно взять француза из сериала, я не вижу смысла. Город, город хорошо. Гол был? Гол был. Не буду праздновать. Пошел он в жопу. 7-5. я уже не проиграю. Блять, Чел не вытерпел две последние минуты и решил выйти. Зачем? Сейчас у нас пик. Два игрока, 84+. плюс. 84 мне не хотелось бы. Либо футбезды, либо рейтинг. Давай. Да! Сука, да! Есть! Поймали, Кьяер. Я говорил в начале видоса то, что от Кьяйра я бы не отказался. Сколько он стоит, наверное, копейки. Мы затронули ивент с самого конца, а Кьяйра в пару было бы неплохо вместо Блана. Конечно, Блан дает много сыгранности, скорее всего. Может, он вообще ничего и не дает, и я смогу с Кьяйром хорошо сыграть, потому что серия А у меня есть. Я помню, даже в какой-то момент играл за его обычную версию, как только у меня появилась карточка Эриксона. Я купил себе Кьяйра, и он был довольно неплох. Сейчас еще один пакетик с жетоном драфта. Тут у нас, естественно, ничего интересного. Наверное, я сегодня ночью займусь тем, что буду и монтировать, и как бы еще играть много матчей. Тренд Александр Арнольд 87 в волкаут здравствуйте я думал кайл Вокер, но мне два волкаута здесь Фу, просто шикардос возможно я даже успею собрать рейтинга для героя но это уже вы узнаете в следующем видосе а так спасибо за просмотр вот такой вышел паки геймплей три футбезды да один из них гарант один из них это СБЧешный, но мне то чё Спасибо за просмотр, лайк, комментарий, подписка, телеграм в описании, всем удачи, всем до скорого.